Друзья, опять я приветствую вас на канале Койнас. Сегодня с вами опять Иса. Друзья, я сегодня в шоке. Сейчас я вам расскажу, зачем. Это монеты пенни Елизаветы второй. Сегодня мне предложили за эти четыре монеты, вы не поверите, 15 тысяч фунтов стерлингов, 15 тысяч фунтов стерлингов. Конечно же, я в шоке, сразу захотел узнать, в чем проблема. Открыл, как говорится, интернет, просмотрел все, и сейчас я вам расскажу, зачем эти монеты стали такими дорогими. Среди этих четырех монет, есть одна монета, которая стоит, одна сама по себе, 25 тысяч фунтов стерлингов. Это вот эта монета 1971 года. Нью Пенни. Друзья, я в шоке конкретно, поэтому я немножко, может быть, голос как-то изменился, мой. но вы сами понимаете, это уже целое состояние, то есть 25 тысяч фунтов стерлингов за Нью Пенни 1971 года. Это шок. Шок, друзья, и у многих эта монета, эта монета есть. Я советую их оставить, ждать. Вот эта монета 1971 года Елизавета II Пенни сейчас стоит 25 тысяч фунтов стерлингов на eBay. Любой кто интересуется этим, может зайти на eBay, просмотреть. Эта монета уже была продана, такая же монета была продана за 25 тысяч фунтов стерлингов. Итак, друзья, я в шоке. Я. Не ожидал, что эта монета настолько увеличится в цене. У многих моих подписчиков есть такие монеты. Многие мне пишут, как продать. Для того, чтобы продать, скоро я открываю мобильное приложение Coin Az, на котором реально будет возможно продавать монеты каждому из вас, каждому из моих подписчиков. Друзья, забудь, не забудьте подписаться, поставить лайк. Мне будет приятно. Я вижу, кто ставит лайки, кто подписывается. Итак, друзья, вот эта монета, если есть у кого-то эта монета, знайте, эта монета сейчас в данный момент стоит 25 тысяч фунтов стерлингов. Вот эта монета 1971 года. Елизавета II. New Penny. Это шок, друзья, и цена увеличивается. Это хорошо. Итак, друзья, прошу вас не забыть подписаться поставить лайк, всем большое спасибо, до свидания.